суток вы с любовью из моего домика в деревне сегодня решила устроить себе выходной так среднедели скажем и с подружкой поехали в город автобусы у нас здесь ходят без проблем по расписанию решили поехать были какие-то текущие дела и набрели на магазин Sekong на распродажу 80% скидка. Люди берут, конечно, там корзинками, корзинками, корзинками. Ну, я сейчас уже особо так и не падка на какие-то вещи, но мы пересмотрели много-много вещей. И я взяла себе такую футболочку. И даже тут бисером расшитая, вот черненькая такая, белая маечка, у нее такие погончики тоже вышитые бисером, очень даже так мило, она и шелка, ну хорошенькая такая, прям мне очень понравилась, взяла я шарфик, хотя у меня этих шарфиков и палантинов, ну просто очень много, но тут она как-то с зеленым, с оранжевым цветом, мне очень подходит к пиджаку который я одеваю в прохладную погоду, решила взять 80% скидка, цена 50 рублей этого шарфа, но смешно даже не взять. И еще одна покупка, которая мне очень-очень понравилась, особенно здесь, в этой деревне, это такой накидной плащ. Я как-то в фикс-фрайсе покупала такой плащ от дождя, который вот выходишь накидочкой и очень удобно вроде выбежать во двор тут во время дождя. Но он настолько хлипенький, настолько тоненький, что он у меня очень быстро как-то тут зацепился, там зацепился, порвался. А вчера я увидела этот плащ, так накидочка, плащ накидочка, как он мне понравился. И я с удовольствием за 60 рублей взяла этот плащик. Я вам сейчас все это покажу, я примеряла все это уже, насколько это хорошо. Вы можете написать мне это в комментариях. Ну, хорошо мне, нехорошо. Я со стороны, скажем так, виднее. из моего домика в деревне. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Мир вашему дому! До новых встреч!